И все-таки комарики есть. Где то, что прохладно? Угу. Ай. Вот сейчас этот лесок пройдем, будет болоться, а потом угу. уже угу. нормальный лес. Ну, лес? Больше. Тут черные грузи есть. Черные грузии? Да. А ты их не такое большое количество здесь. Вот березовик. Здесь так, Я судром никогда не хожу. Пакеты? Да. Так судром неудобно. Тогда надо какой-то два пакета в одну. Нет. У меня бывает два пакета впереди с грибами висят. Ну вот это же гриб, грибы же здесь. 자, 어...